Всем привет! Сейчас на ваших глазах. Я создаю ролик буквально за 7 минут. А минут 5 я потратил, чтобы создать эту презентацию, PowerPoint. Я добавил туда логотип э, Остров 1022, где мы сейчас находимся. В Сколково получается. Ну и текст вот этот также я прописал в PowerPoint. Видите, да? Вот. Самое главное также. Я нахожусь в студии 1 и э, вижу себя на мониторах и снимаю управляю презентацией с помощью этого кликера. Я не какой-либо спикер, не эксперт, снимаюсь вообще впервые, поэтому любой желающий, кто видит видео, можно спокойно прийти и посниматься. А наша студия, мои коллеги, да, кто занимается именно съемкой, они базируются здесь в Усколково, на этом мероприятии. Благодаря, конечно же, мы сюда попали Кранчу, вот, и снимали уже американских спикеров, Собственно, снимаем еще ряд там, коллег ваших, да, кто здесь обучается, кто выступает здесь. Ну и любой желающий, повторюсь, да, который раз, вы а, увидит этот ролик, вы можете прийти, что-то записать. Что можно записать? Мало ли у вас какие-то там задания по этому образовательному интенсиву, нужно да, нужны там о команде, проекте что-то там, презентацию сделать. Вы можете спокойно это сделать, потратив ну, незначительное количество времени. Вот, также, в принципе, мы, коллеги, э, здесь, да, можем вам в этом помочь. Вот Инстаграм наш, как с нами связаться. А, получается, получается, ру. Это а, наш а, логин в Инстаграме. Также можете перейти на наш сайт. Вы можете там позвонить по бесплатному номеру да, 8800, либо ставить заявку, ну, или в Инстаграм написать, соответственно. Мы сразу же вам ответим, поможем, скинем шаблон презентации, можем сделать его вместе здесь с вами, да, если не будет студия занята. И можем снять вам эти ролики на память. Соответственно, пользуйтесь этой возможностью, берите это интенсива, образовательного 1022 больше пользы. Все, рад был. Получить такой опыт съемок и, собственно, передать эту возможность вам, всем, кто это увидит. Всего доброго.